И снова всем welcome! Это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про сортировку мусора в Японии. Мы продолжаем цикл полезных видео для тех, кто хочет приехать в Японию. И сегодня я расскажу немного о том, как сортировать мусор в Японию и как его выбрасывать. Потому что в Японии существуют определенные правила по вывозу и выбросу мусора, а также по сортировке. То есть э, начнем с того, что на какие категории делится мусор. Это сжигаемое, несжигаемое, то есть опасные, это то есть батарейки, еще что-то там, э, какие-либо вещи. Далее большие конструкции, ну то есть это холодильники, э, какие-либо мебель э, и, или велосипед, а также э, перерабатываемый мусор, то есть это бумага или картон, пластик и я думаю в целом все ну зависит конечно от района еще М многие как бы э компании мусорные они придумывают свои правила то есть и у них там другая сортировка я расскажу на примере вот э как обычно в японии сортируют но в основном и в том числе ну например вот в кавасаке да но так начнем с того что вот здесь показано на обычно э, на схеме показаны как его разделять мусор вам когда вы въезжаете куда-либо в, в, в жилье или же там в, в общежитии или в гестхаус, хаус вам выдают брошюрку о том как сортировать мусор и что куда входит ну так начнем вот смотрите например вот здесь написано как сортировать мусор э, к примеру вот пластик вот пластик Здесь конкретно по пластику написано, что относится к пластику и как нужно его то есть, подготовить, чтобы его выкинуть. То есть к пластику относятся вот контейнеры из-под еды разного рода из-под яиц, пластиковые контейнеры из-под э, моющих средств или там, мыла, разные тюбики, пакеты пластиковые ну и так далее. Соответственно, вот, перед тем, как собрать все, нужно вымыть вытереть насухо положить в пакет и все написано что пожалуйста не кладите грязную посуду и не кладите туда какие-либо там опасные мощи средства то есть ядовитые там какие-нибудь если я там осталось в тюбике то есть опустошайте и вымывайте это далее что касается вот миксу миксу то есть это миксовая бумага то есть в данном случае здесь наверное, написано что к ней относятся упаковочная бумага газеты ромарки всякие письма факсы а также если это измельченного разного рода бумага то есть также показано что пожалуйста не кладите туда такие всякие кипы там с журналами там э, с газетами или еще что то там э, то есть аккуратненько вот кладете в пакетик и то есть ставите его там рядом с этим также пожалуйста говорит, не кладите бумагу э, и пакеты отдельно то есть только ну, пластику и, и коробки например отдельно то есть э, должны быть они вместе как здесь написано так что относится к сжигаемому мусору относятся любые бытовые отходы любая еда любая бумага ну мелкая там любая скажем так в том числе и пластик какой-либо мелкий вот. если вы, например, живете в районе где у вас разделение идет только на сжигаемое и не сжигаемое, а я вам покажу сжигаемое, то есть это вот, вот ordinary garbage здесь называется, то есть это сжигаемое, то есть обычный мусор также здесь идет разделение пластиковые контейнеры, это вот как раз вот то, что там было показано да? вот. и, и упаковка потом mix paper, это вот то, что бумага вот, была показана, как там бумагу упаковывать обычный опять мусор и идет банки бутылки и э, как сказать пет бутылки но ну, стеклянные бутылки пет бутылки и банки то есть категории обычного мусора то есть или сжигаемого относятся вот я говорил уже бытовой мусор любой мелкий пластик бумага Некоторые люди не заморачиваются, они выбрасывают все, и вот эту микс пейпер, и пластиковый контейнер, все в, в ординарии выбрасывают, то есть, как бы, есть люди, которые, ну, разделяют это все и, как бы, сортируют, то есть, отдельно, то есть, бытовые отходы, еда, отдельно пластик идет, и отдельно бумага идет, но опять же бумага только та, которая вот как там нарисован, то есть упаковочные какие-то газеты, письма, факсы и все, то есть никаких там упаковок от, от еды или еще чего-то там, ну например, который вы купили там что-нибудь мелкий какой-то мусор там бумажки, чек какой-нибудь или еще что-то там, то есть обычно его это сам в обычный вот в ведындарь бросают и все далее есть несжигаемый мусор здесь он не показан но я вам так расскажу что несжигаемый это обычно э, какого рода например э, то есть батарейки э, например баллончики газовые э, дальше там ну то что там из спрей какие-то были и ну, разного рода металлические вещи вот например как здесь вот стоят вот видите вот это не сжигаемый мусор, то есть обычный, который металль, металл идет. Либо же части какие-либо части от э, разобранного, там, например, э, как он называется, то шкаф, например, разобранный шкаф или там полочки или еще что-то, либо пластиковые, там ящики какие-то, там кто-то выкидывает. Это тоже не сжигаемый мусор. И он к пластиковым контейнерам не относится как вы можете видеть там нет такого только мелкий мусор сюда относится вот большой мусор это отдельно то есть вот например можете здесь видеть дальше когда вот банки бутылки и стекло теперь бутылки принимается в субботу до да. теперь идем дальше вот маленькие металлические объекты это то есть как вот я там уже сказал вот это вот всякие батареечки всякие там детали от стола или еще что-то там у вас будет выбрасывается два раза в месяц всего вторую четвертую среду как здесь написано и также есть оверсайз garbage. это то есть большой э, шкаф и или большая сафа, или еще что-то вы отдельно звоните вот по этому номеру вот вы также должны купить в, в магазине в комбине зайти купить стикер на выброс этого мусора. То есть, приклеить этот стикер, позвонить в, в компанию в эту и попросить их приехать забрать. Вот. Но, это, например, только здесь, в некоторых компаниях, там они сами приезжают один раз в неделю, проверяют, если есть или нет такой мусор. И забирают сами. Так вот. Что, что можно сказать про Токио? В основном везде все правила одинаковые. То есть, это сжигаемый мусор, несжигаемый мусор. Банки, бутылки э, и пэт-бутылки отдельно. И, значит, большой оверсайз мусор. И э, все в принципе. То есть вот четыре категории, по которым оно как бы делится. Ну, как я уже говорил, все зависит от префектуры, все зависит от города. И также мусорка. Вот мусорка, например, может быть разной. Вот, например, здесь удобная мусорка сделана вот в виде металлического бокса. Вот, соответственно, мусор выбрасывается сюда. Вот, открывается, подходит человек, открывает этот, да, кладет сюда мусор, вот, закрывает и все, и он пошел. Вот такие вот тары, это для бутылок и банок. То есть, если там у вас вот, накопились какой-то бутылки, банки, желательно их тоже в пакетике, конечно. И вот сюда вот ящик переворачиваете, и туда в ящик кладется. Дальше. Ну, соответственно, больших домов, большие мусорки, вот наподобие таких вот идут. И обычно, если дома рядом расположены, то правила забора мусора они одни, потому что все дома обслуживаются в одной мусорной компании. Но есть разли различия. Например, у вас быть может здесь, например, с одной стороны улицы одна префектура обслуживается одной компанией, а другая сторона улицы другая префектура и обслуживается другой компанией. Ну там префектура либо город там вот этот Ку, например, да. Соответственно, у вас с одной стороны мусорки мусор забирается в одни дни, с другой стороны в другие дни. Но при этом вы обязаны выкидывать мусор только в свою мусорку. Бывает случаи, что люди как бы они хотят побыстрее выкинуть, внесут в чужую мусорку мусор, примеру да, в соседнюю. А соседи это увидели, да и Вышли, например, на вас потом это, наругались за это, потому что в Японии не принято выкидывать свой мусор в чужую мусорку. То есть у каждого своя мусорка, и каждая компания обслуживает вот именно ту мусорку. То есть люди за это платят. Это не бесплатно, это входит в стоимость аренды. Обычно там, если вы арендуете дом, ну, к примеру, вот квартира вот в таком доме, там порядка 40-50 квадратов идет обычный размер. Если вы арендуете в таком доме квартиру, там за 70-75 тысяч, то где-то 4 тысячи или 3-4 тысячи идет на, вот, на уборку территории. То есть это за забор мусора, то есть плюсом к этим 75, то есть плюс 4000 это идет вот как раз вывоз мусора, уборка территории вокруг дома. И если есть сад, у вас какие-либо деревья, то у вас еще и в саду, то есть, какие-то ну, работы проводятся, там газом подстригут, там кустики, деревья там, и так далее. Ну вот, в принципе, и все. Все, что касается мусора. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, жмите там на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч!